Как, расскажите про Петю. сколько лет он занимается, на каком он сейчас уровне? Угу. А сейчас ему будет 10 через несколько дней, занимается он с 6 лет. Ну, у него такими скачками был очень быстрый прогресс, uh -huh. мы uh -huh. даже как-то сами не сразу заметили, это очень быстро произошло. И вот сейчас уже он сдает экзамен на уровне 9 класса обычной нашей школы. — Международный экзамен ПЭТ. — Да, международный ПЭТ. — Да, который на самом деле больше, чем уровень девятого уровень класса. Да, Ой. Помогаете ему с домашними заданиями? — Я не способна на это, к сожалению, потому что уже мой уровень английского далеко. — А он спрашивает? Он просит помощи? — Нет, конечно. <смех> Не, ну это смешно. Что касается английского, нет. Мы у него просим помощи, когда нужно что-то перевести, угу. когда мне хочется послушать там, Шекспира в подлиннике, я иногда там заставлю его, сделай маме приятное, сядь, прочти мне, пожалуйста. Властелина колец, я, я мечтала сотрочество послушать там некоторые стихи из колец в оригинале, потому что моих знаний английского не хватало. И вот теперь я имею возможность посадить своего сына, и он мне зачитывает. Это, конечно, блаженство просто. А, как, как долго он делает домашние задания, вот по вашим ощущениям? Или вы вообще не в курсе? А я совсем не касаюсь английского языка, поскольку ему делать домашние задания по английскому в удовольствии, в отличие от школьных домашних uh -huh. заданий. Там он, его не нужно уговаривать, uh -huh. он не очень любит писать от руки, но там, где писать много не нужно, он делает их с удовольствием, потому что интересные учебники, интересные задания. Uh -huh. и, в общем, это для него как такое развлечение, удовольствие.